Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть наш Господь, Дух, Святой Божий Дух, Который воскресил Иисуса из мертвых, Дух Господа Иисуса Христа, Дух Вечности. И кто имеет Дух Вечности, имеет Вечность внутри себя. Давайте тогда продолжать говорить о той воде, которую Иисус нам предлагает. Это Дух Святой. Кто будет пить воду, которую я дам ему, эта вода сделается в нем источником, источником жизни, чтобы течь в течение всей вечности. Тогда много людей пьют воду этого мира. И я не говорю о воде физически. Нет. Я говорю о воде, которую этот мир нам предлагает. Это удовольствие, это, это постоянные праздники, выпивка, наркотики, удовольствие. И еще раз удовольствие, и еще удовольствие, тогда количество удовольствий, которые мир предлагает, неисчислимое. Это то, что нам мир предлагает. Но какая компенсация душа в итоге, которая в мире душа, тех людей, кто в этом мире живет без Духа Святого, без воды жизни. Они пустые, сухие. Смотрите, праздники прошли, карнавал закончился, и что? И сейчас. Люди самые лучшие отдали свое. И как сейчас чувствуют себя? Уставшие, выжатые. Их тошни. Человек плохо чувствует себя, использовал наркотики, для плоти все удовольствия, которые мир предлагает, ты использовал. Удовольствие плоти. Но сейчас, в этот момент, вот это состояние отвратительно и намного хуже, чем удовольствие, естественно. И человек, он говорит сам себе, я самый лучшее сделал. Я отдал себя этим удовольствием плоти. Я отдал мою плоть. Все, что она хотела, я предложил. И сейчас я один, грустный, наполненный вот этим состоянием, болезненным, плохо чувствую себя и так далее. И в итоге, какой смысл было столько времени праздновать и удовольствие получать, а сейчас внутри такое состояние отвратительное. Тогда это подтверждает, то, что я вам говорю, это доказывает то, что Иисус сказал этой женщине-самарянке. Воду, которую ты пьешь, опять захочешь пить. Ты не утолишь жажду. То же самое с водой, которую этот мир предлагает. Она не утоляет жажду нашей души. Утоляет, да, жажду плоти, но душа, душа продолжает страдать. Мучиться, быть в депрессии, страдать, болеть, грустить. Жизнь в итоге похожа на такую ситуацию. У тебя удовольствие. Временное есть, а потом приходит расплата. И намного хуже. Потому что то, что мир предлагает, не утоляют жажды нашей души. Твоя душа, она жаждет, она хочет чего-то большего. И это большее, что-то большее. Это Слово Божие. Это Дух Божий. Это Сам Бог в Духе, который внутри тебя. И душа достойна этого. И пока ты этого не имеешь, пока не имеешь Божьего Духа внутри себя, ты можешь иметь успех любой, деньги любые, ты можешь иметь власть, какую хочешь, но все равно ты будешь грустным человеком, несчастным. Ты не будешь доверять никому, потому что самому себе не доверяешь. Никому ты не сможешь доверять. Потому что душа болит, страдает, и никакой доктор не может исцелить. Потому что доктор исцеляет тела, а душа – только Бог.